Давно собирался снять видео, в общем, 30 декабря забрал собаку у Вячеслава, собакой доволен, он мне подсказал, как правильно установить толкач, потому что все было раздельно. Уже один раз забурился в воду, выбрался за счет того, что стоит реверс-редуктор. Лесная дорога, целяк, сейчас попробую этот бортик перескочить. По мере возможности буду останавливаться, показывать, как сколько это... Как-то вот так вот ползет, оставляет такую колью. Мечет не, не снега по колено. Сейчас попробую дальше проехать. Попробую поснимать на ходу. Ну, сейчас вы смотрите, сколько... Стою, снега по самые колени. Рулить, честно говоря, в пухляке, на толкаче надо приловчиться, надо ловить право-влево, а так ну, все прекрасно, все едет, все тянет. Yeah.